Всем здарова, с вами Гидро-94, и сегодня у нас реакция на новую серию Боба Боб-ниндзя, эпизод 9, сезон 4 Боб тут на превьюшке подозрительно похож на Наруто Что-то в последнее время они часто стали кроссоверами делать с разными фильмами, мультфильмами, сериалами Что, идеи заканчиваются, что ли? Давайте смотреть Добро пожаловать в новую лабораторию. О, даже в стилистике аниме. Создали культуру и внешний облик древней Японии. Именно тут скрывается лон номер 37. Он стал влиятельным сюгуном. Чтобы подобраться к нему, тебе нужно стать... То есть Бопа Рачимару, что ли? Для этого придется прочитать 12 томов руководства ниндзя. Потратить 10 лет на тренировки... <смех> и научиться использовать в качестве оружия что угодно. Например, сюрикены, меч, или даже палочки для еды. Так у меня меч забыл, забыл. Это Так что давай пробудем скрытые навыки, которые я вложил в тебя при клонировании. Oh. Задело, Боб. Um переоделся в какаши но, в принципе да у него тоже там шрам на глазу это так, что придется <сл eleven> использовать крюк. а там какая-то еще маленькая статуэтка была я не понял кто угу. тебе нужно обезвредить охранника входа. для этого ты можешь использовать дротик с ядом паука Атракс Робостус даже одной капли будет достаточно чтобы парализовать человека на 24 часа мы во дворце. Надо искать <свят> Уверен, что клон. там. А кто это? Что это за фигурка? Идет Может, из какого-то анимеда Я просто не знаю. Он, кстати, был с Сильваном в углу в правом. Хеллоу Китти, он внизу, он за статуей. Ты можешь оглушить его. Дракон из Мулам. Это секретный удар Ниндзя. Для этого тебе нужно нажать на 7 специальных точек. тут ту ту ту ту ту ту ту ту да? Ну, или О. Ладно. Почалось превращаться в предметы. Как же нам найти Не помню, с какого нима вот эта девушка. Да, хорошее наблюдение. А вот и клон. Дело за малым. А что? Не умереть. Их слишком много, Боб. Мы не справимся. Только почему не все из листа тогда непонятно? У нас проблемы. У него в руках катана. Этот меч вручную затачивается на протяжении 120 часов, а его режущая часть не превышает полумиллиметра. С помощью одного удара он может разрезать тебя пополам. ул <смех> все нехрен выпендриваться да? <смех> это я знаете Индиану Джонс напомнила, там тоже вот как-то один мужик там размахивал но еще, а Индиан Джонс его тупо застрелила и все саундтрек из аниме что-нибудь в конце будет? В конце ничего не было Ну, анимация прикольная Даже по, по сути близкая к, к самому оригиналу По Наруто Я не понял, почему Арчимару Он как бы... Конечно, изначально был в листе, но потом он сбежал И сделал, типа, свою деревню Деревню звука, то есть там значок, типа Ноты какой-то был на лбу А эти почему все из листа Непонятно почему ну, отсылки я там сколько смог нашел, там мелкие были всякие фигурки, там типа Хелукити, Сильвана там даже была из Варкрафта. Ну, а так, вводив, как все. Ладно, если моя реакция, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, жмите лайк, как хочешь не пропускать на видео, свою ВКонтакте, подписывайтесь на Знакомьтесь, с Боб, и до следующего видео.